Большой привет! Вы на канале History Ван Tremble. Сегодня у нас 23 апреля. Вчера у Максюхи у нашего сына был день рождения, поэтому сегодня суббота, и мы собираемся ехать отмечать. В планах у нас что? Поехать в зоопарк, потом заказать пиццу, приехать домой и уже здесь, соответственно, отмечать. Будем втроем, Лешка, я и Макс. Он сейчас у бабушки, Лешка уже на ним поехал, чтобы его забрать, потому что мы здесь сейчас все украшали. И вчера ночью все украшали, сейчас покажу, что у нас получилось. Вот, потом мы едем в зоопарк, гуляем в зоопарке, посидим там и уже потом приедем домой. Мы вчера до ночи не спали, дули шарики, начинали все потихоньку украшать и сегодня с утра продолжали. Давайте покажу, что у нас получилось. Во-первых, у нас сидит огромный шарик, он примерно размером как шары для гендерпати. Потом мы делали вот такую вот штучку, там внутри нее такая леска, ну не леска, такая полосочка, в нее вставляются шарики, получается такая штуковина. Стоит основной подарок, потому что мелочь всякую мы подарили ему вчера. Сейчас пока стоит коробка еще с очень мелкими шариками, они прям малюсенькие, малюсенькие, мы их раскидаем везде по полу, просто чтобы сейчас тихо их не налопал, мы убрали в коробку. Потом здесь у нас стоит стол, потом закажем пиццы, тортика купили, там все дела. Салатов ничего не готовили, потому что завтра мы едем отмечать Пасху к родственникам, и салатов и всяких картошек, куриц наедимся там. Потом у нас везет здесь буковки этой звездой ну, естественно, перед приходом Максухи все поправим, и большая-большая пятерка, потому что Максу 5 лет. Те, кто смотрит нас давно, знают, что мы в зоопарк ездим каждый год, и обычно это летом. В этом году мы решили, чтобы день рождения не праздновать дома с праздниками, о, с праздниками, с родственниками, потому что для... Ну, как бы, блин, это день рождения ребенка. А по факту взрослые сидят за столом, и потом ребенок идет играть один в комнату, либо сидеть мультики смотреть. Это как-то, ну, не день рождения, поэтому сегодня мы вместе едем в зоопарк. Если работают аттракционы, будем кататься на аттракционах, зайдем там в кафешку, посидим немножко, и потом уже приедем сюда. Леша будет недоволен, что я так много разговаривала, но вроде всю какую-то информацию я вылила. Если что, зоопарк у нас находится где-то в Сормово, называется он Лимпопо. По-моему, он у нас единственный в городе, он достаточно большой, там две огромные площадки. Билет, честно, я, короче, не помню, но с каждым годом они дорожают, сейчас мы приедем на место, расскажем. Можно посмотреть наши старые части, у нас их аж, по-моему, три или две, не помню. То есть мы там бываем каждый год, мы постоянно там снимаем, и каждый год там все равно что-то делают новое, какие-то новые локации, какие-то новые там ремонты, еще что-то, поэтому с каждым, каждым годом вам не надоест туда ездить, и там всегда можно найти что-то классное. Ех. Какая большая бабика. Привет. Мам, я игрушку с собой взял, мне хочу приложил поиграть за. Так, я мешаю, надо садиться. Сели. Все, мы уселись, машину внутри мы вообще никому еще ничего не показывали, здесь делать, переделать, если увидеть какие-то косяки, не бухтите, не говнись, потому что э, там уже. Так, вот вам папа, вот там где-то сын сидит. И Ух! у нас и машина. Да. Так у, что у нас всё. просто машина. Просто машина, так что мы сейчас собираемся. Крутая. И... Крутая. Едем в зоопарк ехать на 15 километров. Включили навигатор и погнали. Для нас нижняя часть города это большая проблема. Мне не закрывай до конца посмотрим как мы доедем но это такая наша первая длинная поездка так я что? вообще по сути 2 второй, второй раз за рулем да, днем. днем днем второй раз, раз да мы вчера ехали домой 2 километра и его вот сейчас 15 надо ехать. Впечатление. вообще не знаю города вот нижней части вообще мы еще заехали заправились на полный бак 26 литров заправили на 1200 сейчас как раз попытаемся засечь расход все жалуются на расход Патриота, не знаю, посмотрим как на Уазе спорт меньше он или такой же, как на Патриоте, но в среднем у кого-то это 20 литров по городу, не пугайтесь, не пишите в комментариях ничего, мы сами все знаем. Короче, мы припарковались около Фока, мы не рискнули ехать к зоопарку, потому что пока все равно проблематично сложновато, так что бросили ее здесь около Фока, сейчас пойдем пешком, тут идти минут пять. Все, выгружаемся, загружаемся и шлепаем. Hey. Фью, можно выдохнуть. У меня же прямо такая <клых>, немного отдышка. Как будто сам педали крутил. Нервничал. Вот стоит, светится, блин, этот какой восклицательный знак. Давай не будем так мы так... первый раз приехали сюда так рано и нет народу. Ну мы обычно ездили летом просто. И было очень много, большие очень Скажи, что что тебе дали. А. <смех> Запах животных. Короче, мы взяли первый раз в жизни с Амазонией. Амазония взрослых 750, а детский 500. Тут воняет чем-то? Живностью. Я знаю, что то, что -то я ничего не чую. <смех> что то я очень ничего не чую. Воняет прям, воняет. Да? Блин. А, раз, Потому пакет. пакет. Конечно, всегда с пакетом. Что Потому что... Нет, Все, взяли еду. Идем. Сразу же с Мне кажется, они самые сытые. Пошли, пошли, Ну, пошел. Ну, У него в этом году больше эмоций, чем было в прошлый году. А, а их не было, по-моему, в том были, году. Эти... Да, были. Какие тучки. Ты какая? Мандари. А, это не мандари. Мандари. А вот смотри рядом. Ты что, не заметил? Вот смотри. Вон, видишь, он присел. Вижу. Вижу. Пойдем, Оленя. Не замечу. Смотри. Можно я покажу? И я хочу. Держи только за краешек, чтобы он тебе палец не откусил. Да, он не откусит. Так, прихватить чуть-чуть. Дайте помогу. Держи пальцем. Дай. Дай. Дай. Дай. Дай. Дай. Дай. Вот, вот Дай. Давай дадим. Тоже Тоже получилось? Вот и я боюсь. Надо с ладошки, наверное. Я Дай. Дай. Я боюсь. Максим тоже хочет. А идем смотреть других животных. Вот примерно так пройдут наши ближайшие три часа. Какой а, большой олень. олень. У него да. У него... Ры... Ры... Вот что меня предупреждали на работе. Очень прикольно приходить весной, потому что они все линяют. Как тебе, Максюк? Угу. Давай, смотреть, трогать, гладить, кормить. Ставьте ставь, лайки ставь, и подписывайтесь. Это очень круто. Это очень круто? Крутой видос. Я, Крутой видос. Бум. Видишь? Вон, да. смотри на воде. Так, они круто плавают вообще. А смотри, сделали Может, просто он здесь... наверх. Пойдем наверх? Нет, а там был наверх. Может, он тут проплывает. А вон она плавает. О -о -о -о. Вот это она плавает. Я вижу. Она... А что она делает? Не знаю. Чёртся? Да, да. Давай, её расставляй. Ось! Зачем она там плавает? Наклонись чуть-чуть. Вон она там. Любуй себя, дочь. Вау! Так прикольно. Сверху? Вообще. Она когда выныривает, она прям смотрит сюда. Сверху? <смех> Оп, уже там. Да сейчас, Зай. Она так классно ныряет, вынырит. прикольно. Смотри. Я не вижу. Вон она на дне. Вон смотри. Кому? Она ныряет. так классно плавает. Видишь? Да, видишь. Сейчас на раз и вынырнет, посмотрим самочку. Оп. Блин, <смех> прикольный, да. Давай такую заведем. <смех> да. Сейчас на ты пойдем. Он тут пожирнее, смотри, какой толстый. Да. Может он тоже... А кем скажет мама? Она там загорает, лежит. Или это мама, это уж. Там и зеркалку же есть, не правда, туда, сюда. Да, да, ням ням ням Да, да, классно, да, да. Да, не да, да, да. Да, да, да, не да. да, да. Не помню. Я рассказывала с утра, когда ждала, что с каждым годом Нет, не было. Вообще не, не было. Но что... да. да. да. да. да. он не здесь был. Нет, но здоровый. Да. Офигеть. Вот вы его по -по -по -по -по -по погладите. Да. Кошечку такую. Сиди. Да. А там белые, а смотри, там. А там В инстаграме. в инстаграме будут они там что-то Эй, эй, эй, эй, эй, эй, кстати эй, эй, эй, иди сюда, иди сюда иди сюда, иди сюда, иди сюда. О, О. эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, опять подошел Ну прям дреды такие. А мы А зачем? А зачем? Ну, давайте я дам вот возьми вот. стаканчик. Поставлю... Давай. Давай вместе возьмем. Она очень аккуратно берет. Смотрите. Смотрите. Видите? Смотрите. Артем, Ты тоже хочешь посмотреть? Это я вижу в Да. Это маленький язычочек, в я вижу в шее. Это я вижу в шее. Они прямо это кенгуру, это кенгуру. Это не кенгуру. кенгуру. Ну дайте. Кенгуру там будут дальше. Какие-то мини-кенгурушки. То ли заяц, то ли, блин, какая-то свинья. Увалились так. Эй. Посмотрите, чего не видите. Да, вид? один вообще спит прям. Это красивый гость. Мары. Пойдем? Непонятные какие-то а, существа. Мальчик. Ой, какой большой. Смотри, какие рога прикольные. Землю глаза. Вот огонь. Вот Папа, я даю вам. Максим с мамой смотрит, как папа кормит. Сейчас он будет да? У нас да, где-то да, на обложке, да, да, да такая да, штука есть? Да я прям засниму там что-нибудь. Желудок, желудок я его засниму. Давай. А пам. пам пам На Видео посмотрим. Они так уже надрессированы, подходят, труд открываются. Утки, как утки. Да, это просто утки вышли погулять. Мама, я там... На челочки такие вот приплывают. Да. Голова, да, у На меня. На меня... На меня... На меня... На меня... На меня... На меня... Хурю-хрю. Хурю. Смотри, какие рыжие необычные. Я таких мне никогда не розум. Там... Очень много уток. А Иди, сюда Иди сюда, покажу. Пойдем покажу кое-что. Смотри, как их вон там много на берегу. Вон там много-много их. Вижу. А ты видишь там, какой-то еще мостик? Да. Смотри, еще две плывут, идут и выходят из воды. Они еще и летают. Обалдеть. Ну, что, я давно замечу Да? Я еще давно замечу. Приех. Смотри, какие две вышли. Такие головы зеленые, красивые. Мам, если что, я давно летела, когда ты сказал, а. Такие классные, красивые. Кстати, народу реально много. Наверное, вон там прикольно жить. Можно из окна Мама. видеть всех животных. Мы туда ходили Раньше был здесь, да, проход А теперь убрали его Там Ну, они там гуляют просто и все Это я говорю, площадка. площадка Как тебе в зоопарке? Нравится, что погода классная Нам повезло, что Ну, прям жарко, жарко Можно раздетами гулять все, зашли мы в зону вредных привычек. Потусили, посидели. И идем дальше. Максим все рвется к этим к лошадям. Понял. Волосатые, да, какие? Максим. Вот. Ага. Ой, никак голову хуснул, да? Я им покормлю. Пошли, пошли. Давай. Понятно. Вот этот что, тебе нет? Нет. Нет. Тебе маленький надо? Ну, пошли к тому, все эти того кормят. Ну, ну, да. ну, уже все, всю очередь, мама. Лаша да, Я не могу а. Да не щипаются. Ням -ням -ням -ням. Нет, нет. Хрустит, когда слышно? Да. Не позволяйте детям кормить животных, поэтому тебе Ну, она может на самом деле куснуть. По на улице будешь на лошади кататься и там покормишь. Язык черный. Я тоже Ха -ха. Спусты, наверное. Что, языки? Ну, есть же там, коровьи языки. Это какие-то. Ну, я не знаю. <смех> <смех> <смех> Давай. Смотри, чесалки у них там есть, оборудованные. А, вот Да, тут вообще.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 Калакал, калакал. О, вот он лежит. Смотри-ка, посмотри, замети. один. В один, в один, маленькая рысь. Один, один. Ой, смотри какой. Мама это олень. Вот это я люблю. Какой он такой? Решилась, мама. А <смех> корову, Колову? Вот это ну хочешь, не вот посмотри. Мы, это вы! Давай твоей морды сюда, пожалуйста. Трясини сыки смотри. Сына, ну, посмотри на своего. Вот все развлечение. Вот ты тебя нам забрал. <смех> <смех> Крутой бык. Что я там? Конечно, сам тобой шоу уже. Сегодня, вчера пять лет было вообще-то. <смех> это один и тот же день. Да? Это продолжение вчерашнего дня? Ну, пойдем. Ой, там вот еще кто-то в свои да. Привыкли морду совать. Где? Совать! Морду совать! О! Идут ко мне идут ко мне вон. О, обрадовались. Смотри, как Ой, заплясали. Дим, смотри. <говорит> Максок, смотри. Он прям с руки их кормит. А нет, я тут не вижу. Подойди сюда. Так подойди поближе, Он прям руку его заглатывает. Ага. они У них зубов нет, они просто глотают. Да, один Они с не пускают. Все, наелся. О, рыб, рыб. Да, Фу, ты, ты, ты. Я пугаюсь его. Я пугаюсь, потому что он мелюзга что-то. Что делает? А? Я не знаю, зачем он Ну У него прям среди шея рыба. Два ну, похода а? что-то. Смотри, смотри, смотри, что он делать Все, наелись. Мы как классно. Мы как-то застали, как его мыли. Да. Вот его. Он тоже такой весь оброшенный. Ты а каталась на верблюде. Ты каталась? Да. Не, да. Там уже Да ладно. Помнишь, Ты горб... тоже катался. Ты тоже катался. На верблюде? Да. Нет. Да. Папа на да. лошади катался. Ты что не боялся? Нет. Мама боялась. Такой, да, видишь, тоже весь баблюший, линяет. Пойдем. А там будет очень выше, я помню. <свен> Ой, тоже еще один Тихон. Ой, тихон. <свен> Смотрите, верблюда. <свен> О, какая. Камешки специально приклеены, за них не одели. Смотрите. Гостик Смотрите, ну Ух ты. По <свен> <свен> <свен> фаншую, говорю, все сделано. <свен> Мама. Ой, ну, пошли смотреть! Пошли быстрее! Он подошел! Пошли, О. Пошли, Он может блюнуть, если что. Да. Он, помнишь, уливался? Помнишь? Угу. Большой. Это подойдет партнёска? Ой, блин, не смотри на меня, пожалуйста. Они такие все животные, замедленные такие, прям все худят, что-то смотрят. Как ему а мы к нему а подходили покадил. только с другой а стороны. А смотри, я сейчас палец не засунуть. Чпоньк. Я тебя потрогаю. А Поглядил его. Погладил. Пойдем летит с а, Теперь палец вонять будет. Козлятиной. Ой, как прыгнул. Вот а это макаки да. да, с красной капель. Хотя смотреть ведучих уже. А да. Вот пища такая. Ой, там да. еще да. Аккуратно. Что, себе как надо? Да, их не было раньше. Да. Смотри, как писает. Смотри, Максим. Такие кукушки. Хор... крючки Такие Олег, кукушки. Олег, Максим уже пошел А я как-то засмотрелась Пойдем Мам, смотри, Карта угу. 91 животное 91 животное Как и я так говорю, да Почти Куш, хочешь? Вопросы. Почти хочешь есть? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, обычно всегда заходим да, между двумя площадками. Да. Не знаю, у нас как-то так да, да, да, да, Вы да, да, да, да, да, да, да, что, хуторянка-то открыто? Может, тут были? Только с другой Ой, стороны. Пап, ему нравится эта выдра. Мне она тоже больше всех нравится. Вон она сидит. Морду свою выстрелил. Yeah. Она такая муська у Я сюда вообще просила обойти. Ага. А где еще что? Ну, где-то. Да Леза в посетить. домик, да. Походу, она в той дырочке. Uh -huh. Сиди. Сто в отверстие. А Я, Я, Я не боюсь. Сходи, заходи, сходи. сходи. Так, идем дальше. Я буду какой-то Идем-идем-идем. выходи. А вот этого музея не было, да, когда мы здесь были последние? такого поселения. СССР нет? Вот а? этого, да. я же говорю, Честно, чем пахнет. шашлыка а а а а а а а а а я когда ходила в маленькую парк, мне очень нравилось. Понял? Вот Хочешь? Да. Не захотела Максима рисовать. Он сказал, что может быть появятся хорошие картинки, Я может быть, рискнул. они а вот. а Они, наверное, не работают. Почему они там работают? Работают? Апельсион. Да, да видишь. Не просто потому, что, наверное, бессмысленно. Сначала идти есть, потом кататься. Надо покататься на голодный желудок. Мам, помнишь, ты там каталась? Он на той штуке, мама, готова. Полезный с Максимом вспомнил. Полезный стигня, на самом деле, сразу. Да. А мы вот на этой штуке катались с ним в том году. Он и хочется. Да, туда? Давай в этом году ты с ним пойдешь. Да, да, да. Я в том году катался. С НТВ -там. Ты в этом? На лип? А платы только наличными. Вот, кстати, хороший важный момент, чтобы знали.